Здарова бандиты и бандитки, а также их родители, с вами снова я Бобруха, рад вас приветствовать на своем канале. Вчера вечером я решил пойти поиграть соло против сквадов, был настроен забрать красивый мощный топчик, чтобы вас э, порадовать, показать как это бывает классно, когда набиваешь много тысяч килов, забираешь красивый топчик и на душе спокойненько можно спать. Но случилось неожиданное. Мне попался токсик, которого я преследовал всю катку. Просто всю катку его преследовал. Потом решил оставить в покое, потому что у дяденьки мог случиться сердечный сриступ. Вот, Чтобы до этого не доводить, я его уже оставил в конце в покое. Но над ним ржали даже его тиммейты. Он играл с рандомами, я так понял, с зарубежными. Поэтому смотрите данное видео до конца. Хорошего вам настроения. Не забудьте прожать лайк, оставить комментарий. Приятного просмотра. Ты ч, блять? Пидорас ебаный, блядь. Сука, егучий осьминот, блядь. И нахуй чля, блять, это не отгрызнули. дайте тебя выебу, блядь. Ты нахуй. Лежишь, да Дай поебу тебя нахуй. Блядь. Давай ясный перец, блять, хуй моржовый, блядь. Поднимай варцев, блядь. Можешь ящик утонуть, блядь. Давай, блядь, поднимаем. Пидараска, блядь. Не лень тебя было ждать-то, а? Ёбаная ты проститутка. Сука, блядь. Ни у кого, блядь, терпения не хватило бы столько, блядь, прождать. Ну хоть жетоны обновил, блядь. Чертанулся, ёбаный. Ну сейчас я тебя там на... Останавливайся, блядь. Сразу проезжай, нахуй. Понял, блядь, хуй? Ху, блядь. Тяжело с дебилами играть. Сразу, блядь, лети, как ракета, на. Вон она, блядь, красавточка, блядь, не зря тебя федора... <свht> <свht> <свht> да ёк, твою мать, блядь, сука, ебаная игра, нахуй! Мрать ебаная блять, надо было тебе убить меня, шлюх <къех> Братан блять, подними меня, ебаный в рот <Стелец> Прям как будто блять из-за этого <социт> Собрали стол Кошками воняет Вы... Блять, блять не буду нюк, мне кусок только Блять, забери А, кидарашка эта, сука как ты, блядь, шлюха заебала нахуй уже, блядь? Тварь-то баная наша. Что за маньяк ебаный Сука, блядь, других команд, что ли? Нет. Ебать. Вот мразь, блядь, Это же, блять, проститутка, ебучая. Я фах. блядь, тварь, блядь,